Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. И у меня вот очень интересный вопрос. Мне тут задали про компанию Аврора. Смотрите, вот опускаемся ниже, смотрим здесь комментарии. И вот здесь человек с Украины, я так понимаю, задал вопрос. С Украины можно выводить? Я ему ответил, можно выводить с любой карты мира. В описании проекта там есть статья про кошельки. И в этом видео я вам хочу рассказать именно для украинцев, потому что я понимаю, что многие не знают, мы здесь зарабатываем монеты AVR. Далее мы эти монеты обмениваем через банк XSwap на Boost. Boost мы можем вывести на любую карту мира, куда только. Вы хотите, туда можно и выводить. Сейчас я вам в этом видео все покажу. Также всем вам рекомендую зарегистрироваться в компании аврора скачать себе приложение. Сейчас я вам покажу, как это все скачивается. Вот на главном сайте. Либо же перейдете на мой сайт, ссылка будет в описании и скачаете там. И еще вам всем рекомендую подписаться на их телеграм-канал именно там то зарабатывает без вложений. Именно там вы можете принять участие в розыгрышах в разных акциях и получить себе генератор без вложений. Вот здесь вот контакты, и здесь вот есть канал, чат, бот, э, там где вы можете пройти регистрацию. Ну я рекомендую, если вы хотите быть в моей команде, регистрироваться именно по моей партнерской ссылке. Ну вот канал и чат здесь вот подпишитесь. И там проводятся розыгрыши каждую неделю. И вот смотрите, друзья, переходим под видео, которое вы сейчас смотрите. Отвечаю на этот вот комментарий. Можно ли вывести монеты AVR на Украину? Переходим под видео. Вот Aurora Token подробнее. Нажимаем сюда. Попадаем на сайт. Здесь вы можете пройти регистрацию. Вот здесь основной сайт, Marketplace. Аврора вот для Real Play Android вы можете скачать, для App Store можете здесь прям с сайта скачивать. И вот пригласительный код. Далее вот адрес контракта, Metamask. Адрес токена это, чтобы занести его в Metamask AVR монету. И далее вот здесь вот есть вкладочка статья про кошельки. Вот она, статья про кошельки. И еще вот э, здесь очень много видео я уже снимал. вы можете посмотреть интересующийся вам видео и вы все поймете как это все делается я сейчас вам покажу как вывести на украину вот статья про кошельки нажимаем на эту статью прям на сайте у меня и здесь вот э, статья про кошельки можете почитать здесь вот есть perfect money кошелек Pair кошелек и в самом низу есть обменник который нас интересует вот best change нажимаем на него попадаем вот на обменник и у нас АВР вы уже обменяли на буст у вас на матамаске есть буст вы выбираете вот в левой колоночке отдаете монеты вот Бинанс USD boost а в правой колоночке вы получаете и выбираете здесь ну в вашем случае вам нужно выбрать приват 24 до да, гривны вот выбираете гривны э, здесь у вас выпадает вот колоночка обменники все я выбираю вот, обменники по отзывам вот, меня это устраивает здесь можно выводить от 10 долларов до 10 тысяч долларов и мы получаем гривны нажимаем на данный обменник э, попадаем на страницу заявку вот давайте сейчас продемонстрирую. Нажимаем на данный обменник. Попадаем на страницу заявки. Здесь, к примеру, у вас вот есть 50 boost. Вы вводите. Вам сразу вот считают гривны, сколько вы получите. Вводите номер карты, электронную почту. Не запоминать данные. Ну и все. Прописываете здесь, как здесь вот по инструкции. Далее переводите деньги. И когда ваша заявка обработается, вот я только что переводил, заявка обрабатывается системой, вот на эту карту переводил здесь вот написано успешно завершено, и вот они денежки, вот они у меня уже на карте, вот таким образом я вывел монеты AVR себе на украинскую гривневую карту все без проблем, и вот все мои выводы средств с данного проекта вот первый вывод я еще делал получается 3 декабря и вот с 3 декабря вот я здесь вывожу вот такие вот суммы как вы видите все на экране компания аврора платит кому она интересна скоро будут и розыгрыши у меня на канале и розыгрыши в телеграм канале в данной компании подписывайтесь следите за новостями компания плавно и уверенно развивается здесь уже более тысяч пользователей на этом у меня все всем желаю хорошего дня пишите свои комментарии и всем пока